Итак, сегодня мы будем задавать очень глупые, а может и не очень глупые вопросы, всем подряд. Вот пока еще никого не нашли, но вполне возможно, скоро найдем. Посмотрим, что из этого получится. Это наш первый опыт. Как вы считаете, что такое истинная свобода? Истинная свобода, когда тебе ничего, ничего никто не мешает. И как часто вы бываете свободны по этому определению? В данный момент вообще всегда почти. Спасибо. Давайте. Что для вас настоящая свобода? Свобода? Как бы просто вот ходить, чтобы... Ну, работаешь, получаешь деньги, покупаешь все, что хочешь. Ни от кого не зависит, ни от родителей, там не вообще. В принципе, все. А как часто у вас бывает, бывает хорошее настроение? Всегда. Спасибо. Что для вас настоящая свобода? Не знаю, когда я свободна. А вы не задумывались о смысле жизни? Да каждый о нем задумывается. Как вы считаете, в чем смысл? В любви. Спасибо. Просто так. Давайте. Что для вас настоящая свобода? Свобода, свобода слова, действий, наверное. Я больше не знаю, что там. Много примеров. А вы задумывались о смысле жизни? Да, по-моему, каждый задумывается. Каждый. И как вы считаете, в чем смысл? В чем? <свист> Чтобы не было в мире бардака наверное. <свист> я даже не знаю. Ну в чем смысл? Прожить эту жизнь счастливой все. А там достичь каких-то там высот, я думаю, нет. Наше время нереально. <свист> <свист> не знаю. Вадим, мы не поедем. Как вы думаете, что это истинная свобода? не знаю. А вы никогда не задумывались о смысле жизни? Задумываюсь. Как вы считаете, в чем смысл? Не. не знаю. Спасибо. Что для тебя истинная свобода? Без комментариев. Это... Не, ну это сложный вопрос. Свобода. Свобода – это когда человек ни от чего не зависит. Когда он проявляется так, как ему хочется. Когда он думает, э, говорит, что думает, и делает, что хочет. Все. А насчет смысла жизни задумывалась? Боже мой. Ужасный вопрос. Смысл жизни у каждого свой, наверное, не знаю. Вот. А что для тебя, что для тебя смысл? Глупый. глупый вопрос. Смысл жизни. Что? Еще? Что для тебя смысл жизни? Для меня смысл жизни. Да у меня его нет, я просто живую и все. Все. Что вы считаете настоящей свободой? Свобода в мыслях, в действиях, в чем еще? И вот так я считаю. Независимость. В работе, главное, да. Чтобы чужие влияния на тебя не действовали. А как часто у вас бывает хорошее настроение? У меня часто. Я оптимистка. И поэтому всегда настроена на хорошее. А, а вы студентка? Нет, я работаю. Я из Зюрги. Это моя сестра. Сестра студентка. Я студентка, учится. да. У тоже всегда настроение хорошее. И трудно омрачить. А если есть какие-то проблемы, значит, испытания, какой-то урок. Э, и как значит, у вас все, все сдается? На, дам, на данный момент прекрасно. Она научится хорошо. Пожалуйста. Ну, вообще, что, что для вас настоящая свобода? Это когда мы сдаемся? Это для нас настоящая свобода. Вот вообще, для вас что такое настоящая свобода? Что для нас настоящая свобода? Ну вот для нас, для студентов, настоящая свобода, когда мы сдаем сессию. Можно... сессию. Да, когда мы сдадим сессию. Можем расслабиться, отдохнуть. А когда нет сессии, тогда вы не свободны? Когда нет сессии. Ой, ну вот это такой сложный вопрос, что значит для нас свобода? Не знаю даже, как ответить на этот вопрос. А часто у вас бывает приятное настроение? Очень часто, каждый день. <смех> каждый день. И как вы добиваетесь <смех> хорошего настроения? Как добиваюсь? <смех> Друзьями общаюсь. <смех> Честно, он скажет молодой человеку. Как вы добиваетесь это настроение? У нас вот такая вот компания дружная. Так и добиваемся нашего настроения всего хорошего. Не, даже не знаю, что вам ответить. Пожалуйста. Что для вас настоящая свобода? Свобода. Свобода слова это раз. Я не знаю. Свобода выбора. Хотя бы того же президента. Свобода да, полета. Да, свобода полета. Базаров нет. И часто у вас бывает хорошее настроение? Практически всегда, потому что как бы у меня такая профессия веселая. Я диджакей. Поэтому хочешь, не хочешь, приходится веселиться. А диджакей какой? Который просто включает музыку или который сам ее сочиняет? Нет, который просто включает пока. Что у меня образования музыкального нету. поэтому Просто приходится пока включать. Хотя бывает, что что-нибудь придумываю сам. То есть из двух композиций делаю одну. Пожалуйста. И вот так вот мы развлекались. К сожалению, ответы были не очень хорошие. Ну что ж, это наш первый опыт. Может быть, как-нибудь следующий раз у нас получится и лучше. Но на этом все на сегодня. С вами работал я, э, я и оператор Жуков Константин.